Всем приветик! Сегодня тема Смысл карточек. Мы смотрим. Тень будущего. Сейчас вы думаете о своем будущем. Вы переживаете, каким может быть ваше будущее. Благодаря сегодня настоящему вы сможете не только составить план, но и своим действием сможете на давайте вот на завтра, на неделю, на месяц, на год и на несколько лет вы сможете реализовать все эти планы, которые вы сегодня составили, или в будущем будете составлять, например, завтра, послезавтра. Этот план вы сможете выполнить. И вы также переживаете, что будет в будущем, как вы будете себя чувствовать. О чем вы будете думать, что будет важно для вас именно в будущем. Будущее всегда наступает уже вот сейчас есть, например, время. Вот одна минута, да, сейчас. И за после одной минуты идет вторая минута. Вот эта первая минута прошла, началась вторая минута. Вот пока вы находитесь вот в первой минуте, вы думаете о будущем. В будущем как раз и есть следующая минута. Эта минута прошла, первая, началась вторая минута. Все, сейчас идет вторая минута, потом третья, так далее, так далее. Будущее совсем рядом. Будущее рядом с вами. Даже если по секундам брать, одна секунда, вторая, третья. Прям вот все рядышком. Будущее рядом. Вы также будете в будущем чему-либо учиться учиться, понимать других и себя, и самое главное, вы поймете, в чем не только смысл нашей Солнечной системы, и где состоит Солнечная система, вы также поймете, в чем смысл всего живого. Поймете смысл своей жизни, поймете смысл самих себя, свой внутренний мир. Вы поймете, для чего, почему, зачем, как. Вы будете понимать все моменты ситуации, почему так происходит, из-за чего, почему вы учитесь, для чего, для вообще, для чего совсем нужно все это. Вы будете это все понимать, осознавать, и также продолжать чему-то новому учиться. Всем пока!